В данном уроке я буду создавать серию ракурсов для стереоизображения в программе Photoshop. Для примера я подобрал картинку с таким вот тигром. Не очень простая, но и не особо сложная для вырезки. Сейчас и буду с ней работать. Что необходимо сделать в первую очередь? Это разбить изображение по слоям. Приступим. Скорость воспроизведения данного действия я увеличил, поскольку процесс достаточно долгий, да и цель данного урока не обучить основам фотошопа. Но всем, кто собирается заниматься лентикуляром, советую научиться делать вырезку быстро и качественно, поскольку избежать вам этого процесса вряд ли удастся. Если, конечно, вы не собираетесь работать только с 3D максом или не являетесь 3D фотографом. И еще сразу скажу, что объекты заднего плана при создании анимации должны двигаться слева направо, а объекты переднего плана наоборот, справа налево. Параллакс стоит делать не более 10% от ширины всей картинки. Я стараюсь сделать параллакс переднего плана примерно 5%, а заднего 10%. Но опять же, все зависит от пластика, который вы используете, качества принтера и самой картинки. Разбиение по слоям закончил. Далее смотрю, нет ли некрасивых артефактов. Вроде нет. Теперь открываю шкалу времени Создаю шкалу времени для видео и проверяю частоту кадров. 30. Значит, чтобы получить 60 кадров, мне нужно 2 секунды видео. Перетаскиваю ползунок на 2 секунды, выделяю все слои и разделяю в точке указателя, после чего удаляю лишние. Теперь. Я создам метку шириной примерно в 5% от общей ширины картинки, чтобы по ней ориентироваться со смещением. Закрою ненужную панель. Выделяю слой «Фон» и создаю ключевой кадр. Затем перетаскиваю ползунок в конечное положение. Сдвигаю фон вправо при помощи соответствующих кнопок на клавиатуре. Проверяю, что получилось. Перехожу к деревьям, перетаскиваю ползунок в начало и создаю ключевой кадр, затем ползунок в конец и аналогично задаю смещение данному слою. Проверяю. Далее слой с травой. Преобразую его в смарт-объект, так как тут мне нужна анимация перспективы. И опять создаю ключевой кадр. Задаю начальное положение. Перетаскиваю ползунок. И задаю конечное. Смотрим. Теперь анимирую тигра. Также преобразую его в смарт-объект. В начало. Ключевой кадр. И задаю начальное положение. Ползунок в конец. Задаю конечно. Проверяю. Можно немного подвинуть заднюю лапу. Смотрю. И последний слой с растительностью. Ползунок в начало. Ключевой кадр. В конец. Смещение. Можно уже удалить мою метку и посмотрим на всю анимацию. Теперь создадим кадры. Открываем меню «Файл», «Экспортировать», «Экспорт», «Видео». Выбираем папку. Последовательность шпек наивысшего качества. Жму на «Рендер». Открываю папку с файлами. Вот мой набор кадров.